Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Мелкон, меня зовут Никита, продолжаем играть в Devil Me. Вот так кротко, вот так понятно, потому что все уже привыкли и все уже понимают, во что мы. Давай-давай, что-нибудь делай. Сколько можно изныкаться, блин? Капец, блин Вы чего так сходу? Ой, чё блин я сейчас обосрусь. Ну, только он вообще такой незаметный что прям обосраться ну правда его уже видно за километр оттуда Фу. то есть я прямо вот сейчас могу терять миллиарды людей прям сразу сходу да сейчас бы серия началась меня бы тут укокошили под столом Так он туда пошел ну, это Кейт. Или он уже готовит, знаешь, манекены для показухи вот следующей этой группе людей. Так, а куда мне надо? За ним идти как-то, ну, я не знаю, слишком палевно. Может, назад пойдем? Ну, блин, за ним идти это вообще капец, конечно же, скач. Я под столом остался сидеть. На твоем месте. А это кто? Э -э, бар 0028. Это манекен бар,мен. Понятно. Блин, сейчас, если опять ныкаться, это будет жестко. Я уже готов на все кнопки мира жать. Но манекенов у него тут бодряч, конечно. Что это -то? 68, 68 83. ну да, я, я, я понял, я как бы цифры вижу, 68, 83, окей, а еще есть 0, 118, ой, 181, 68, 83, да, 68, 83, я стараюсь как бы идти аккуратно, чтобы чтобы все было у нас с тобой хорошо я так и думал что чем такое сейчас будет а прикинь можно не то место для пряток выбрать бляха он точно знает что я здесь но он уже по камерам подсмотрел так нечестно Ты знаешь, где я, да? Или ты просто свет экономишь? Ага. Мужик. А зачем ты свет-то вырубил, -мо? 68-83. <laughs> Мужик, ты знал, что у тебя пароль 68-83? Ой, нагнетайте. Да не нагнетайте, не будет он сюда заглядывать. Или будет. Так, чувак, у тебя еще есть, есть время по своему особ... в нику ходить. У тебя еще время еще гулять по своему дому. У тебя там люди как бы разделились. А и что, идет, идет он. Сейчас дверь хлопнет. Сейчас дверь хлопнет. Дверь не хлопнула. капец, рядом с маньяком ходить, тут просто гулять. Критики искать, это, конечно, такое себе удовольствие. Что за херня? Так, ладно, тихо. Марку, успокойся. Все Пусти! Пусти! будет нормально. Не нажимай на кнопку. Пусти! Пусти! Пусти! Не, нажим... не надо нажимать на кнопку Ты чё дурак <смех> Это провокация Нажимай, говорит, на... нажми, говорит, на кнопку Ага, блин, ищи дурака, блин Маньяк ходит, нажми на кнопку Сейчас, ага Не-не-не, мы лишний раз никуда ничего не нажимаем Маньяку надо, чтобы мы нажимали на кнопки, блин что то тыкали, блин, там э, Искали, да ну нафиг это надо все. Лишний раз нажимать Так, а тут прятаться-то негде что это, что это, что это? Но это не визитка Кадемета. ФБР. Гектор Мудой. Какое-то там поведение. Ты можешь сказать, это ФБР? Это схемка, схемка, схемка, схемка. Да? Нет. А, смотри, закрасил. Ой, тихо, что ты. Не дергайся. Закрасил себя по-любому. То есть это мент? Это поехавший мент? Походу, да. Конфиденциально. Ой. Психологическая а, оценка, вот. проведенная доктором Изабелой Гарсия. Ага. Имя пациента Мюндой Гектор. А, ну вот мы только что читали. Оценка поведения. Гектор прибыл на прием с опозданием в 24 минуты. Так.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 Я не понял, мы читаем Эти как, у про маньяков получается Этот Гектор Мюдей Это получается Но ну, это не про него же Хотя бог его знает Может и про него Но в смысле про вот этого маньяка нашего Так, поползли Поползли в шахту, потому что некуда больше, да? За собой зак закрыл бы чтобы не палиться А то сейчас если нас в шахте закроют Это будет вообще весьма плачевно Даже не появился, даже не появился наш дядька. Фух, ну все, Марка протащили по сюжету. Следующая. Так, ты следующий на очереди, да? Ну ладно, погнали. Фонарик на всякий случай врубим. Схемки нет, а было бы прикольно, знаешь, поворачивайся. а там схемка. Было бы неплохо, весьма Ну что вы меня нагнетаете этой музыкой? Вы меня тут не напугаете. Мне не страшно, как бы. Мне страшно, когда блин появляются КТМ внезапные. Эй! Урод! Я не какая-то подопытная крыса! А я бы на твоем месте как бы не это... Не дерзил. Вы же, блин, у кого здесь психологическое образование, ребята? Надо же как-то понимать, как вести диалог с маньяком. Просто... Показывая, что вам не страшно Вы провоцируете, маньяк Что дальше? Шаги, что ли? О! Ну так, слушай, это я умею Взять этот мультиметр Так, стоям, вот тут уже потяжелее Чик Чик Чик Чик Чик. Чик. Чик. Элементарно, просто элементарно, блин. Так и не понял, нахера нам этот мультиметр. Я все сломал? Так меня сейчас стенкой прищимит, ты не лезь. Туда. Есть! Отлично! Ч есть-то? На попе шерсть? Блин, только пролази быстро, пожалуйста, я тебя умоляю. Прям очень быстро. еще быстрее. Максимально быстро. Ой, ты, блин, надо прям проскакивать. Прям вот так ногу ставишь, и вот так чпонько прям вот так пролетаешь туда. Ты вот так худенькая, тебе вообще без проблем должно это быть. закрыто все позапирал позакрывал блин никуда не как же передохнуть там чуть-чуть между это напряженкой ну я ж просил экшен да вот он мне дает он такой ты просил у меня экшен получай я договорил про психологию маньяков там то что его нельзя провоцировать, показывать, что тебе не страшно, потому что он начинает типа, ах, тебе не страшно, ну сейчас, я сейчас, сейчас я тебе такое покажу, сейчас он, он же начинает это, провоцироваться, ему же нужно, чтобы ты боялся, что тебе было страшно. Я ничего не вижу, теперь мне страшно. Да вы издеваетесь. Чё это, это мой? Это, это, это чья комната? А, ломай окно. Он по-любому там, он, он же подсматривает за нами, ты же знаешь. Может, маньяк все-таки реально не один их двое, потому что что он как-то очень. О, помада. То есть эта комната все-таки да. это Джей, Джей, Джей, Джейми. Забирай. Вернешь Эрик. Каким образом? Как я повлиял на курс? И что повернуть помаду, это типа как-то на их отношения повлияет друг к другу, я что тут на проекте Дом 2 отношения строю <laughs> строю любовь, мне тут как бы надо спастись, блин на секундочку заперто ладно получается только Какого? сюда а эта комната чья, Эрин, да? это да, похоже чья это комната, чья-то ну, вон, свет из-под зеркала, все понятно Да как будто вам изначально не было понятно, что он там за зеркалами сидит, ныкается Он сейчас в ответ такой, типа, Чпоникс Я вижу тебя Так, тебе время? Нормально, время Ну, открывай, что ли И чё? А! У меня чё, отвертый? Откуда? Я типа механик? Или я подбирал где-то отвертку? О, нихрена себе. Но я не помню, чтобы я подбирал где-то отвертку. Не было такого. А, он еще и снимает. Ах ты, блин. Ну это, блин, извращенец просто в квадрате. В кубе. В n ной степени. Че снять успел? Ч успел зафоткать? Показывай. Капец. Тут кругом камеры. Ну, классно. Правильно выключила, молодец. Хвалю. А за собой закрыть можно? А, можно посмотреть. Ну, тут так все видно, как бы понятно. Она и зеркало за собой закрыла, да? Слушай, Джейми, ты меня радуешь. Опачки, опа, пулечки, съемка. придавила Джейми ага. Ага. классно что мне делать с этой информацией о марк марк это в манекенную ходе да ну, то есть, как Марк ходил в манекенной, маньяк, в принципе, не мог смотреть. Так, это другая комната, чья-то. Ну, окей, понятно, что он в зеркало смотрит, это все ясно. Так, в принципе, если Марк был в манекенной... Добрый вечер. А вы кто? Что за трупец? В трейлере был этот трупец. Рассказывал истории. <связь> <связь> Внезапно. Он что, под столом сидел или <связь> Так вот с кем ты ведешь душевные беседы, да? Хотите знать, что значит быть убийцей? Вы бывали в музее в центре? У них там есть картина этого, как его. Не помню имя. Известно, он часто рисовал забитых коров, туши на крюках. Если приведете обычного человека на бойню, то он вам там все заблюет. А если бойню рисуют, это внезапное искусство. Но ведь разницы никакой нет. Ну, по сути, не смотрите так. Я ведь прав. Вы поняли? Я знал, вы поймете. Нужно совершить нечто значимое. Заставить людей ощутить нечто новое. Разрушить иллюзию, что они хоть что-то в жизни контролируют. Вспомните самое прекрасное, что вы сотворили. Чувство восторга от созидания. И поверьте. Оно меркнет, когда смотришь, как жизнь покидает кого-то. Видишь страх во взгляде, жалкие попытки освободиться. Слышишь просьбы, мольбы в момент, когда становится ясно, что это конец. Все, кукуха поплыла, конкретно. Тогда вы поймете. Вот, что такое искусство. Вот кем вы должны стать художником, скульптором, угу. архитектором. Ой, я такой слышал. ГГ Холмс такой говорил. Вижу огонек в ваших глазах, агент Мюндей. Меня не обманивают. Все-таки этот Мюндей есть наш убийца, что ли? летающего самолета ждать не придется. Че, реально что ли? Все настолько прям однобоко. Ну реально завалил? Хотите стать художником? Ясно, кукуха. А, блин, вы же там с маньяком. Все конкретно кукуха у этого мюнда поплыла. это вот их разговор, походу. А этот чувак. Короче, он инсталирует все. Тревога сработала. Опять дышать? Так я не умею, я забыл как. Тревога. А что случилось? Что-то он как-то, блин, не знаю, неосмотрительный какой-то. Он такой прям, да, он просто уже привык, знаешь, по камерам все смотреть. Он смотрит уже и как бы ему уже лень просто ходить куда-то что-то проверять. Он как бы на камеру а, ну ты здесь, сейчас приду, такой, пришел, такой, а, все, Я знаю, что ты здесь сидишь А, да, он спрятался. Читер, блин, в прятки есть такими невозможно играть. А, все, что ли за Джейми? Ну понятно, этот Мюнды, короче, есть наш убийца. Может, Так, я следующие. Следующие. Так, тихо, не падай мне здесь. А что ты попробуешь? А, типа сил хватило? Или просто сбой электричества произошел? Так. Очередные похождения в темноте. Что это? Это что такое? Это телефон раскладу что это за фонарь такой не отходи это ж блин это как у Пу пудреница <смех> пудры но ну, пудреница да так и чё в тупике даже нету обола ну, классно так не отходи то я, это я вам с самого начала говорю как игра только началась я сразу вам это сказал не отходить что ходит там за стенами, что буршит. Напугать нас пытается. О! Саморазвитие бывает. Чарли, почему ты ее сюда выкинул? Ну, еще бы. Это, то есть, нам фартануло, хочешь сказать? Блин, а я в другие тупики не сходил. Хочешь сказать, нам фартануло, что Чарли сюда книгу кинул? То есть, вот так. то есть у нас все настолько тоненьком безе держится. Вот прям настолько, вот прям на волоске прям, я не знаю, висит у нас все. То есть, по идее, мы сюда попасть не должны были, да? Ну, чисто теоретически, да, но мне кажется, я опять целую кучу всего пропустил. Вряд ли это Джейми. Да, конечно, нет, она это какой? Она у нас не из таких, она из Друговских. Так, окей. знаете кто плачет обыщите комнату Да кто плачет запись плачет а вот же видно что двигали кстати Я что-то узнал. Мишель, если мы разминулись. Утро в 8, пишу. Попросил воспользоваться библиотекой или музыкальной гостиной. Так что будем где-то там. Обед, может, пообедаем в саду. Бар выглядит неплохим местом для работы. Код от свободной комнаты. 1999. Это я что? Это я что взломаю сейчас код? Это я молодец, что ли? А, Мэнни Шерман Зверь из Арканзаса Джозеф Морелла Ну вот, это Морелла, про которых я и говорил Ёптить моптиль Не, мне в другую сторону Ететь, колотеть, вот это текста. В ту сторону не листает? Но, честно говоря, я был рад, что уезжаю. Стюарт и хорошие люди, милая пара. Обоим уже за 70. За 70. Отец по-прежнему крепок, как был. Как бык. Видишь, началось уже. Раньше был военным, а потом переехал в город, обосновался и создал семью. У матери подорвалось здоровье. Было видно, что ей пришлось нелегко. Миссис Стюарт подготовила а приготовила мне кофе. В ее движениях не было запинки, но взгляд совсем потух. Прошло 26 лет, а они так и живут в, э, в поглотившем их как Соберись. не хотел прочитать. Знаешь такое слово? Кокон. Теперь будешь знать. В коконе оцепенение. Мы много говорили. Они с готовностью рассказывали обо всем. О ночи. Или о ночь? Блин, вот опять вот эти ударения, знаешь, вот русский язык, ты учи его хорошо, потому что там много всяких вот этих нюансиков, правил, исключений. Когда это случилось, о жестокости подобных... Сейчас, секундочку, подожди. 5 секунд, 5 секунд, 5 секунд, 5 секунд, 5 секунд. Ага, все хорошо. Надеюсь, я это вырежу. А, а ночи, когда это случилось, о, жесток... о жестоких подробностях, об их чувствах, по отношению к нему. Это стало для них частью жизни. Мир Стертов перевернулся, когда серийный убийца лишил жизни их дочь. Грубовато вышло, может лучше изложить это как-то помягче? Мне не нравится фраза про Кокон. Нет ли более удачной метафоры? Все. Я был потрясен, когда мне предложили взглянуть на комнату Мэри. С волнением и, благода и благодарностью я согласился. Было полезно получить представление о том, какой девушкой была Мэри. Мэри. Мэри и этот? Ну, которые вот эти пара, да? Я последовал за миссис Стюарт. Пока мы шли по дому и поднимались в комнату Мэри, я мог почувствовать, как сильно сказалось на их жизни это убийство. Ее муж не любил заходить в эту комнату. В ней опрятная, но бедная обстановка. Мы прошли по изношенному выцветавшему ковру мимо старых обоев и картин. В основном на библейские мотивы, которых толстым слоем пыли, покрытых толстым слоем пыли. А, должно быть, сказались финансовые трудности после смерти Мэри. Миссис Стерт не работала. Ну вот опять очень грубо. Нельзя ли просто сказать, что им пришлось нелегко, не описывая все в подробностях? Может, стоит объяснить причину? Ей трудно встречаться с людьми? Ну, это черновики, получается, Морелла. Я не помню, как звали вот эту вначале семейную пару. Может, это и про них, как бы. А, извините, поднимитесь, пожалуйста. Так, и тут есть проход. Подожди, а стенку отодвинуть можно? Нет, это просто пароль видеть. Ну тут же видно, смотри, вот двигается. Вот тут на черкаши на полу. Так, дальше. доносится оттуда. А может, не будем трогать? Ну ладно, давай хоть что-то потрогаем. Бетани. Бетани Да, согласен. Была такая в списке. Не помню. А я не помню. Я-то ваши имена с трудом запомнил. А мне еще 500 имен запомнить, уч ⁇ ты надо мной так не шути. Так, рисунок. А, это, наверное, вот эта девочка, которая убежала вместе с этим. Надо будет пересмотреть, какие там Морелло были. Ну или ты пересмотри, включай какая-то. Вторая или третья серия. В третьей Сигарет. Плес. Мамочка, не плачь. Понятно. А где папа? Папа убежал вместе с дочкой. Понятно же. Я же все рассказал. Мы же все решили. Ну. Подсказка «Арканзас. Текущая неделя. Тело неизвестного серийного убийцы выкопано и похищено неизвестными Мэнни Шерман, он же зверь из Арканзаса, был казнен в начале этого месяца, а его останки захоронены на одном из клад depth, кладбищ э, Спрингдейла, штат Арканзас». Э, высокопоставленный представитель местных правоохранительных органов на пресс-конференции заявил «Мы считаем, что это дело рук поклонников серийного убийцы и прорабатываем разные версии». Мы предполагаем, что подозреваемых несколько, но не исключаем, что это может быть один человек, но я говорю их, скорее всего, несколько. Хотя точное место захоронения не, при... не придавалось огласке с момента казни Шермана. Оно активно обсуждалось на форумах любителей серийных убийц. Отвечая на вопросы прессы о подобных интернет-сообществах, представитель добавил, «Поклонники убийц — это недалекие люди. Если бы они знали ужасные подробности преступлений, которые известны правоохранительным, правоохранительным органам, они бы точно не стали из... а, чествовать этих гнусных преступников». Полиция отказалась назвать корреспонденту кладбище, на котором произошел инцидент. Так, тут же написано. А, на одном из кладбищ, да? Ну вот, этот, короче, чувак похищает тела серийных убийц Зачем? Непонятно. С какой целью? Показалось? Показалось, что что-то блеснуло. Так, фокус. А... Фокус, это сфокусируйся, а не соберись. Хотя можно перевести, как соберись. Текс, но это проще парень на репы. Изи-пизи Опачки Еще одна Я прям целую кучу схемок нашел Понятно Короче мы с А мы с Эрин. То есть мы потом просто скопируемся с Джейми, а Эрин куда-то просрется опять, да? Ладно, спойлеры, спойлеры. че ничего нет? Ну ладно, погнали. Надеюсь, все будет удачно. Ну, добрый вечер. Я... Нет, господи! Круто. Какие спецэффекты? найден секрет. <laughs> Аниматроник. А, он из тел делает аниматроников. Вот извращается. че че че че че че че че че че че че Ты че че че Какой-то недалекий убийца, если честно. Ты же видишь, что тела нету. Ой, прям недалекий. Ой, прям глупыша. Убийца-то вроде типа умный чувак, там аниматроник и занимается, вот это все. А... Короче, тупит прям по жесткой Прям вообще жестко тупит. Феникс. Ну все. Это мы красавчик, смотри. Волосы подпалились, да? Вроде не был таким седым Ну, блин, ладно Ну, неплохо, слушай, Чарли, ты жив, я же сказал А ты мне не верил На такой ноте можно было бы и закончить Ну, ладно, давай еще пару минут Серию, чтоб сильно длинные не были Ну, назад меня не выпустят, конечно же Кто бы сомневался Ну, почему я должен ходить по пятам за убийцей Что-то прятаться где-то Так, открыть это у нас что? А, хотел ЖИКУ. А жигу. На жигу-то у нас подрезали. Так, только тихонько, пожалуйста. Без лишних телодвижений. Ага. <you are> <jokingly> как же сикотно. Скорее всего сюда пролезть надо, нет? В дверь? Закрыто. А куда я денусь? Вон вентиляцию вижу. Ты не напрягай меня своей музычкой. А куда я денусь? А, так вот еще выход. Так, лады. Я сильно бегать пока не буду. Потому что мне очкова. Опачки, ловушка. И чё, я сюда зашел. А, ага, Может, ключ здесь будет? Ну, давай. У нас же есть суперспособность. Абол. Но обол тоже классно, в принципе. Неплохо. Это, по-моему, двоечка. Нет, это... Это пятерик был. Какой-то странный пятёрик. Может, можно поднять... Нет, можно только осмотреть Может я что-то полезное увидеть могу Ой, какой гнетущий гул оттуда идет Так, ладно Давай дальше искать В эту дверь я не могу войти Закрыто А куда мне тогда? Ну так вон туда же пролезть надо, не? Вот это отодвигается а, ну тогда взаимодействие с интерактивными объектами. Ты сильно-то не шуми, алё. И за собой задвинуть надо. Хотя нет, нам же нужен путь отступления, если что. Чик. Опачки, стелс. Абсолютно ничего. Что-то вот аниматроника занимается. Блин, Чарли, ничего не тебя жизнь не учит. Опять нажимать рычаги. Да? Так, ну я думаю, когда мы нажмем рычаг, ничего хорошего из этого не получится. А -а -а. Найдите способ включить мастерское электричество. Найдите выход с мастерской. Так, ну уже неплохо. Слушай, идем тогда. Прям уверенно. А, получается, что у нас в этой серии было? Мы с тобой Пошарахались, послуш... Ну, короче, мы уже почти поняли, кто убийца на самом деле. Это не, не Дюмет. Хотя может и... Короче, непонятно. Вроде а, скорее всего, этот а, полицейский, он замешан во всем вот этом деле это процентов. Может он просто взял себе другое имя? А где у него деньги на все это? Уже деньги где-то должен брать на это все дело? А может, их реально два. Один вот мент, а другой дюмет. Может, так? Ой, короче, будем разбираться. А, Чарли жив. Чарли здоров, Марка мы протащили по сюжету а, Получается Кейт И Эрин, они просто походили Там что-то секретики понаходили а, Джейми там тоже что-то пошарахалась Короче, узнала много нового Но я думаю, что до конца игры у нас Осталось не так много, может серии 4 Я думаю, должны уложиться Сейчас сразу еще сяду, запишу парочку серий Чтобы как бы вам было Что выкладывать, и так в воскресенье Проштрафился, не знаю, во сколько успеет серия Выложиться но в понедельник точно должно успеть. А, так, блин, это я уже в будущем уже нахожусь, я же нахожусь, же. Нифига себе, эта серия, это уже должна быть, нам Это дальше, чем понедельник. Да, короче, все, что будем рассуждать. Увидимся скоро с тобой. Да, как бы жди еще следующих серий. Подписывайся на канал, ставь лайк, не забывай, оставляй свой горячий комментарий. Подписывайся на социальные сети, все ссылочки в описании. И мы с тобой увидимся в следующих видео. Пока-пока.